Каменный уголь это изолятор молнии, позитроны выходят от пальца, электроны проникают и это собирает водород. Водород это единственный антиоксидант. Привет друзья, сегодня я хочу рассказать про изолятор молнии. И показать э, демонстрацию работы изолятора молнии что такое изолятор молнии изолятор молнии это каменный уголь когда энергия молнии падает э, в каменный уголь она просто не уходит под землю в заземление потому что каменный уголь содержит внутри себя э, метан высокого давления поэтому Энергия молнии вынуждена распространяется по всей поверхности земли. Еще для того, чтобы энергия распространялась на поверхности каменного угля, содержится очень много древесных углей. Древесные угли имеют сопротивление примерно 9 Ом, вот. И когда с неба падает дождь, вот холод, холодный дождь, вот. Энергия молнии распространяется и при этом сырые угли начинают замыкаться. И это создает анион гидрокарбоната и катион водорода. Вот. Энергия молнии плюс выходит от растений, от трав, от деревьев, вот, от твердолиственных растений. При этом позитроны выходят в атмосферу, а от, от, от воздуха электроны проникают в растения и эти электроны притягивает от поверхности вот этого каменного угля катион водорода к растениям при этом в холоде когда идет холодный дождь растения в своих гидридах сохраняют вот этот катион водорода вот сегодня я хочу показать как все это происходит в лабораторных условиях. Итак, у нас есть лаборатория. Это у нас трава, генератор высокого напряжения, сварочный трансформатор. С помощью сварочного трансформатора мы будем выделять водород из воды замы... замыканием древесных углей. Замыкание древесных углей будет происходить под, под керамикой, чтобы вод... водород, который был сохранен, мог попасть к растениям. Чтобы водород, катион водорода проник к растениям, вот, подключается высокое напряжение. Плюсовое высокое напряжение попадает в воду, и через воду статическое напряжение проникает к растениям. Статическая энергия вылетает от острых краёв, от этих стрел энергия плюсовая вылетает от воздуха электроны проникают электроны будут притягивать катион водорода из сосуда после чего с помощью льда будем охлаждать растения для начала нам нужно убрать Воздух, вот, теперь у нас э, здесь находится вода. Это у нас. Э, Трансформатор, откуда выходит 30 вольт. Вот. Это у нас как бы сварочный аппарат. Древесные угли активированные. Вот. С сопротивлением 9 Ом. сосуд наполнился водородом вот. вот почему водород выходит с днища вот. Теперь у нас под растениями очень много катиона водорода. Сейчас остается подключить сюда высокое напряжение. нержавеющая сталь это у нас умножитель откуда выходит высокое статическое напряжение плюсовое обязательно плюсовое потому что если от растения выходит энергия плюс отрицательные электроны проникают к растению отрицательные электроны от воздуха, который притягивает катион водорода. Каменный уголь – это изолятор молнии, позитроны выходят от пальца, электроны проникают и это собирает водород. Водород – это единственный антиоксидант. Генератор высокого напряжения работает на умножителе вот, умножитель Un927 1,3. Это от старых три телевизоров. Блок питания на 12 вольт, генератор на двух транзисторах у меня работает на трех транзисторах вот отсюда выходит высокое напряжение и попадает к растению сейчас мы мы включим высокое напряжение к растению вот Сейчас к растению попадает высокое напряжение. Вот. И выходит от этих стрел. Вот. Электроны попадают и притягивают э, с, с дна сосуда катион водорода. Вот. Это у нас высокое напряжение. Вот. Это у нас высокое напряжение. Высокое напряжение подключаем к растению. Высокое напряжение плюсовое выходит от стрел растения. Вот. От воздуха электроны попадают к растению. И через корни собирают катион водорода. Вот. Сейчас отключаем генератор высокого напряжения и будем охлаждать растения. Это у нас лед. Вот. С помощью льда будем охлаждать растения. Вот. сейчас у нас растение охлаждается при этом катионы водорода катионы водорода сохраняются в гидридах растения вот но это должно охлаждаться с помощью вот эльдинок, градины да. Или с помощью маленьких снежинок. Вот. Или холодного дождя, или холодного ветра. Вот. Холодного ветра. Холодного воздуха во время грозы. Вот. Потому что все это технологии изолятора молнии. Вот. Все живое. Все растительности вот, были сотворены именно для изолятора молнии. А сейчас остается только э, дегустировать вот это растение. Сейчас я ее скушаю. Потом эти э, катионы водорода э, будут э, защищать меня от свободных радикалов. У нас продолжается эксперимент. Вот. Эти растения будут питаться э, просто талой водой. Обычной талой водой. И эти и эти растения, они будут питаться э, катионом водорода и анионом гидрокарбоната а вот эти растения они будут питаться катионом водорода и анионом гидрокарбоната при том к ним будет поступать высокое статическое напряжение и охлаждаться с помощью льдинок либо с помощью холодного воздуха Цель данного эксперимента заключается в том, чтобы использовать технологии изолятора молнии, то есть технологии Бога, вот для того, чтобы выращивать растения в совсем других условиях, и чтобы вот эти растения помогали, например, для, для лечения разного рода болезней в которых э, используется иммунная система, вот, допустим, э, для борьбы с какими-нибудь болезнями иммунная система использует очень много перекиси водорода. Вот перекись водорода, разрушая э, разного рода болезни, э, выпускает вот эти самый э, э, анион гидроксила. Вот. И для борьбы с анионом гидроксила нужен э, антиоксидант. А любой антиоксидант это всего лишь донор водорода. И с помощью вот, так, э, вот, так, вот, вот такой технологии мы можем создать антиоксиданты из любого растения. Каменный уголь. Это изолятор молнии. Позитроны выходят от пальца, электроны проникают, и это собирает водород. Водород это единственный антиоксидант.